Сегодня посетили салон и приобрели автомобиль Хундайз Эланта. Нам сделали скидку, все понравилось. Спасибо большое Владиславу и Денису. Вам спасибо.